С 1991 года у Беларуси расстреляли около 400 человек. На референдуме в 1996 году 80% населения выказались за смертное покарание. Какие аргументы на корысть такого покарания приводят с Смертная казнь должна, но она нужна, потому что... Не имеет смысла содержать на, ну, как бы на попечении государства людей, которые совершали ужасные поступки. Ну, я думаю, что нужна, потому что иногда совершаются такие преступления, которые просто непростительные. Поэтому, мне кажется, это даже правильно. Вы знаете, смотря какие преступления. Если это серьезное преступление, я за смертную казнь. Если же это так, то нет. Ее можно отменить только тогда, когда общество поднялось на определенный уровень когда э, социальные нормы и, в принципе, каждый человек общества понимает, что смерть – это не выход. Я считаю, что нужна смертная касса во всем мире. Потому что, когда человек э, отнимает у другого человека жизнь, то он заслуживает такой же участи. По водле опошних социологичных доследований, это также меркуется амаль 58% насильництва. Ты кто супрать смертного покарания побольше. Теперь их амаль 35%. Нет, не за смертную казнь. Это очень жестоко по отношению к насильникам, к убийцам. Но за пожизненное – да. А Я не за смертную казнь, потому что я вообще ну, против смерти насильственной. Человек, который совершил насильственную смерть э, в отношении другого человека – он поступил, естественно, неправильно. Почему я должна поступать неправильно, желая, так сказать, кому-то также смерти? Зуб за зуб, глаз глаз за глаз – это выражение, актуальное для Средневековья. Мы все-таки цивилизованная страна. И ну, преступления, которые достойны смертной казни или те, которые достойны какого-то сурового наказания, мне кажется, надо искоренять не тогда, когда они уже свершены, а когда-то раньше. То есть нужно в первую очередь работать над людьми. Я против смертной казни. Я за то, что... Мы не должны поступать с людьми так, как они пускай поступили с другими. И к тому же мы не можем на 100% знать, виноваты ли они.